Всем привет, дорогие друзья, с вами Даниил Яценко, продолжаю играть на фейке WarMix 0, давненько не было видосов, но не суть, главное, что я быстренько реабилитировался, некая депрессия была у меня, в общем, не хотел снимать ничего, но быстренько я взялся в руки и продолжаю. Вот, короче, ну, я сейчас э, немножко арс тут поулучшаю, некоторые оружия, самые-самые нужные, чтобы были они улучшены уже. Потому что ресурсов я, как видите, очень много насобирал. И, в принципе, можно что-то улучшить. Сейчас посмотрим, что тут есть. Можно вот эти порты улучшить. Они пригодятся очень сильно в будущем. Блокератор я улучшу по-любому. Веревку улучшу 100% я. Лазерный луч можно улучшить. <къех> я за рубины ничего не буду улучшать. Рубины я потом все потрачу на арсенал. Хотя, давайте я скуплю то, что можно скупить за рубины, дорогие друзья. вот. <къех> Ионная пушка. Раз. Достижение миллионер получено. Метеориты два. А больше ничего у меня за рубины и не покупается. Ну, отлично. Все остальное я купил за рубины. Арсенал. Это хорошо. Рубинчики пока пускопятся на что-то, не знаю пока на что. Вот. Что еще можно тут улучшить? Ну, вот можно сварку вот эту улучшить, в принципе. Она недорогая. По улучшениям. И пригодится заодно бур сразу. Ну тут 4 рубина, блин. Он пригодится потом. Ну давайте дробашек тогда уж. Ремингтон можно даже уже собрать. В принципе давайте ремингтон. Уж сразу. Калаш надо покупать. Огнемет тоже покупать. Ладно, газовую гранату. Достижение инженер испытать Отлично просто. Балкомет можно. Блокиратор уже И пока нельзя улучшить. Блокиратор, да? Надо бы вот эту кошку улучшить, но к сожалению пока не могу молоток пробивной молоток нужен он лазерный луч 13 рубинов блин стоит я конечно может быть неразумно что-то сейчас сделаю. вот кабана да кабана и этого тоже надо но тут уже за рубины блин все один рубин блин стоит телепорт собрать этот медицинский тут тоже один рубин блин все бита надо покупать я в пока не трачу ребят заметьте тратить пока не буду вообще ни на что Цель накопить 100 тысяч фузов у меня здесь. Ладно, барьеры, так уж и быть, барьеры. Ковры, один рубин, блин, стоит. Ну, тут накопить уже немного остается, буквально таки, да? Минки не улучшил. Это да -да -да, ошибка фатальная моя. Минки не улучшил. Ну, тут немножко на них надо. Угля. Улучшаем, короче, кувалду. Пускай будет. все тоже доступно, я улучшаю. Все остальное пускай копится. Пускай копится ресурсики. У меня еще они есть, но уже маловато осталось. Но арсенал у меня более-менее уже нормальный. Тут сейчас я его тут заново настрою, все горячий, все выставлю, более-менее нормально. То есть остается, ну не рубинов там не знаю 100-200, думаю на арс, если не собирать ресурс, но я урбины коплю пока что на что-то. Вот подожду, пока ресурсы копятся сами у меня, что че? чем не торопится. Итак, начинаю проходить Темного Рыцаря. Он меня очень-очень-очень сильно бесит сейчас. прям вообще. Я не могу просто пройти его, понимаете? Не могу пройти и все. Я поставил параметры фуловые на атаку. И собрал минки даже улучшенные за рубины. Там 4 рубины стоило собрать их. И даже это не помогает мне, понимаете? Вот он очень шаровой сегодня именно на этом аккаунте. На мелком аккаунте он очень шаровой. Ну, тактика на него одна. Сразу прокомментирую ее. Нужно довести рыцарь до 400 хп. И потом добить его за один ход 400 хп иначе он сам себя воскресит, если не добить его на первый ход кидаю газовую, потому что если, если там кувалду там что-то еще там заберу как-то еще то получается он сразу щит себе создаст а так он видите на свой ход а, щит пропадает у него и он новый у них создает щит уже и сейчас спокойненько даю кувалдочку уже без щита а так был бы у него щит я видел много там разных первых ходов кто-то дает там паука кто-то дает блок, кто-то дает арбалет, даже видел. Даю кувалочку. Персонаж хороший у меня, потому что он не морозится. Он сейчас не морозит, это очень хорошо. Это был второй ход мой. Вот, морозит меня, но это ничего страшного, тоже нет в этом. Потому что перс такой хороший у меня. Даю, короче, сейчас балки. Вторая не ставится, ладно. И это не... Блин, да что ж такое-то? Ой, божечки мой. Ладно, пофигу. <смех> Обойдусь одной балкой. Я обычно две даю балки, но тут одну. Даю мачту. И даю газовую. И просто ухожу, получается, вниз, чтобы не уронил меня сильно. Четвертый ход, я уже начинаю его добивать на четвертый ход. Точнее, подготовка к его убийству уже идет. как у меня заколебал? Ну сейчас афанку поставлю. И он через жопу все скинется на менкет, через жопу. Очень часто он так делает. Все через жопу. сюда. Что заюзать может еще. Еще не юзал. Сейчас, смотрите, не пройду из обряда. Очень шировой босс. Я не знаю, вроде нормально атомку поставил, вроде бы все хорошо. Юзит. Еще перевязку Заюзит, сейчас. Нет, перевязку не use it Аккаунт очень слабый, но ну, вот. Э, благодаря тому, что я атакер стал. И матч стоит, все окей. Но насчет матча, то он не прикрывается от нее, если что. Потому что я поставил хорошо ее. Чем выше ставишь, тем лучше. Потому что он высоко балки не ставит. Оооо! 148 хп. Я даже не знаю. Ладно, знаю, добиваю я его сейчас 100%. В этом плане все хорошо. В этом плане реально все хорошо. Так. И беру, наверное, добиваю его с на, Да. Если бы не атакер мой, не матч, я не мои лучшие аниманки, я бы не добил его. <кх> Понимаете, насколько аккаунт слабый у меня? Тут авиков нету, короче. Тут реально тяжело рыцаря добивать на этом аккаунте. Но добиваю как-то просто вот этих прислужников сложнее убить, чем самого рыцаря, понимаете? Сложнее для меня лично, потому что они такой бред делают просто сами себя просто. Вот я, допустим, они ждут момент, пока я их убью, пока гробик останется. А, тут нету еще верта, да? Пока гробик останется, они начинают сами себе щит снимать, получается, этот а если с них щит снять, и гробики на карте будут убиты, то они воскрешаются, понимаете? Это полный бред и дебилизм, я считаю. То есть ладно, и я только их мог бить. Они сами себя воскрешают, это что? Козлы просто отпущения. Ну, этот урон, да. Мне страшен этот урон, кстати, да. Забыл сказать про урон, что он мне реально страшен. Мне любой вид урона страшен, просто у меня персонаж атаки, его легко добить на хп. Поэтому реально стараться надо. Mm. Ладно, здесь придется авто вот такой сбить гробик. Вот так вот. Сходит этот. Катамазука страшная вещь для меня опасная тоже. Все, короче, начну бить вот этого центрального. Поставлю перчатку, короче. Ну вообще буду по очереди бить их. Ударю этого сначала кувалдой У меня две окувы, благо Потом пойду туда вправо Дам, короче, ковры Потому что там оставаться не хочу Он сейчас ходит, тем более, там. я не хочу там оставаться Опять перч поставил, во всяком случае, все равно Но все же Я лучше сюда уйду, чем я буду там стоять И, короче, все через живо пойдет у меня Вот такой урон ему наношу Сейчас даю газовую ему У меня балочка еще одна осталась На всякий случай У меня 300 хп, 400 почти Нормально, еще такси не жрал Тут вроде как победа да, должна быть Все, элементарно просто убиваю их Газ даю сейчас ему Ну блин, такая злоба происходила Вы просто не представляете Я сам конечно был виноват В некоторых случаях, но блин Я нарезку сделаю, вы сами поймете что происходило Вы просто поржете просто с этого видоса Я вам отвечаю просто вы просто поржете. Так, все. Но оставаться не хочу под газом. Ну, блин. Ладно, встану вот так. Тут мне вроде не в газу. Все, вроде добиваю сейчас его. Все, гробик этот остался топить. Потом займусь правом. Окей, как я буду топить гробик этот? Как, как? Я не знаю как, наверное, барашка опять дам этого летучего. Короче, даю барашка этого. Ну, типа чуть получше же, да, не спорю. Ну, ложка сейчас пойдет в ход, наверное. Она его опять же не утопит, скорее всего, но ну, что тут поделать. Да, я так и знал, что она не утопит его. Ну, как его топить, понимаете? Вот я не знаю, как его топить просто. Слабый, слабый, вот тем более вот такие ходы меня просто бесит. Он может сам по себе дать ковры, вот эти вот, базуку свою вот эту тупую. Он так часто очень делает. Тогда получается гробик бы воскрес, да? Я проиграл бой бы. Ну иду сюда, даю сирикены, встаю под урон может быть даже. Вроде бы не под уроном, а вроде бы и под уроном, не знаю. Сверляшка тут спокойно дает до меня. Ну на 8 хп, окей, нормально, еще пойдет все, у меня 300 хп еще есть это на двух этих прислужников что я буду с ним сейчас делать? простите вы я дам ему вот авики, у меня мачта стоит а, ворот сработал, еще лучше ну, заморозка не страшна мне короче, вот с этим надо поаккуратнее быть я, наверное, его сейчас просто скинул вниз с пушки. сколько я ему сниму хп, я не знаю но надо его скинуть вниз по-любому Да, вот так вот это делается все. Я остался под уроном, я не спорю Я не спорю, что под уроном, но просто, блин Он там просто стоит очень хреново Его очень бить неудобно там Поэтому такие пироги Даю-ка я ему просто сейчас Блин, что делать-то? Инферно, что ли, дать? Как его добивать? Понятия не имею, Признам. Есть благо. Ну, окей, даю Ремингтон ему. Уворот сработал, классно просто, да, классная игра, ребят, да, классная игра. Лучше не придумать просто. Ну, тут он просто от меня уйдет, короче. И так он просто от меня уйдет. Все беру стазис. О, хорошо шикарно просто, даю, даю ионку хотя ионку поэкономить бы, ну ладно не буду экономить уже все, опять у ворота тупые вороты, я не могу просто понять одной вещи просто что-то так часто зарабатывают у ворота эти не могу никак понять этого просто даю блок и все констрагенится он просто Кувалда еще одна, блин, есть даже. Зачем-то, не, не знаю зачем. Я тому даже кувалду не буду давать. Рисковать не хочу. Короче, м -м, чем его зауронить? Тут вообще не знаю чем. Ну вот коктейль, да, допустим, коктейль. Нормально снял хп, вроде да, нормально. Я надеюсь, сейчас я его добиваю при помощи плазмогана. Но это не точно. У меня не бывает точно. Но я добиваю его, все Но сейчас этот дурачок может сам себя зауронить каким-то образом Просто сам себя зауронить и все, и поражение, ребята, будет Вы представляете, насколько шаровой этот босс То есть ты играешь, стараешься, что там, сам себя просто уронит Вот даже вот все уже, вроде, кажется, что победа, да? Ну это нифига не победа еще Давай по себя ковры Он бывает, а он в пикселе бывает попадает, по себя ковры дает, все вроде нормально, все место хорошее, да? Никак не утопит вроде, да? Не должен. Наконец-то, боже мой, остался один. Последнего уже легче всего добить, получается. Все, они тебя не воскресит никак уже, никого. Ну и надо аккуратно играть, потому что, блин, хп. Еще. 300 хп все-таки, ну, можно добить, да, как-то. Но у меня еще есть, чего уронить его издалека. Метеориты сейчас дам, короче, ему. Напал дам ему, короче. Инферно там не буду жалеть вообще ничего. Пошел ты в жопу просто. Просто иди ты в жопу. Ну, напал, не знаю, дам, не дам. Но должен нормально сработать напалм. Он еще каждый ход будет еще себе щит давать этот. 8 напалма осталось, окей. Да. Дофига снял просто. Ладно, инферно сейчас даем. инферные инферно и все. Сколько угодно снимает свой щит, просто вот мне твой щит вообще не страшен. Уууу, еще инферно такое Классное Он должен через карту, через всю проходить Ой, боже мой, ты Я не знаю Что с вормиксом не так просто Просто Я сейчас просто иду к нему и даю кувалд, Я не знаю, что делать Мне нечем с расстояния бить его, понимаете? Мне кроме как кувалду, ничего не остается ему сделать Так а, я еще кувалду не дам. Нет, все-таки дам. Ладно, 269 хп, может быть, нормально. Пойдет, пойдет. Ой, какой же ты тупой, сложный. Ре... Вот, э, ребят, согласитесь, реально сложный босс для такого аккаунта. Вот, ради вас, ради вас стараюсь, типа, аккаунт, видосы снимать, пилить. Пожалуйста, лайки поставьте, ребята, на видос. Поддержите канал активностью. Я реально измучился уже весь Ну просто не везет с этим дебилом Он Какую то фигню не делает он просто уже Давай, щит, сними себе, дебил Изичный просто Все, никак не убьешь теперь 38 хп оставил Я не знаю, просто ну Что это за скотина такая просто Ой, контент будет Наконец-то, блин Новый уровень, ребята. Смотрите, сколько разных вещей полезных мне дали. Не зря старался ведь, да? Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ребят, на канал, на мой, ставьте лайки, проявляйте активность. На паблик заходите, тоже подписывайтесь на мой. Всем удачи и всем пока.